Всем привет, друзья, с вами я, ваш Соколик, и это видео никакое не информационное, это видео анонс предстоящих видео. Вот так вот, представляете? В этом видео я вам хочу рассказать, что будет в следующих дальнейших видео и как я слегка меняю направление своей деятельности. И кто уже следит за моим каналом, те видели, что я начала снимать видео про биографию художников и мультипликаторов, таких как Walt Disney. Для того, чтобы вам Лучше донести идею искусства, в чем она заключается, и чтобы вы лучше в этом начали разбираться. Так вот, я решила, что хочу не просто вам донести идею искусства да, и рассказать вам про биографии, а всесторонне развить вас, и, собственно, меня тоже. И я поняла, что я это могу сделать, потому что я очень-очень много времени, лет, я этим занимаюсь, посвятила э, своему образованию и не просто образованию, а образованию в сфере искусства, в сфере живописи. То первый раз, вообще, на моем канале я вообще-то художник. Да, и как бы человек всесторонне развитый и ну ладно, все, хватит меня нахваливать. Я тут села, так и давай, в общем, саморекламой заниматься. Ну, я просто вам хочу сказать, что все, что я буду отныне делать на своем YouTube-канале, это так или иначе будет связано с искусством. Потому что я вам хочу больше рассказывать про картины, про художников, про музыку, про музыкантов, про кино. Потому что я заметила, что многие люди. Когда они говорят, там, Настя, я посоветую какой-то фильм, я советую, там, например, лобстера, да? Они посмотрят лобстера, а потом говорят, какой странный фильм, такой необычный, я там еще не блин, что ты заглядываешь? Ход, представляете ходит и заглядывает сюда так вот какой странный фильм такой необычный я еще никогда такого не видел правильно ты такого не видел потому что это настоящее искусство это андеграунд и мне этим интересно делиться с вами различными абсолютно видами все все все все все и для того чтобы вообще научиться понимать искусство в этом нужно немного повариться и нужно знать, как бы и биографии людей, почему так все происходит, и стили, и направления. И я поняла, что заработать на этом можно тогда, когда ты понимаешь вообще не просто рациональное зерно, да, что здраво делать, а что точно людям не зайдет. Нужно вообще в это полностью погрузиться и понять это. И когда я начала задумываться о том, что в Украине нет музеев современного искусства, вообще кто-то говорит, пинчок арт-центр, нет, ребят. Забегая наперед, да, на тему следующих видео, я вам скажу о том, что современное искусство это видение современных творцов современных, которое отображает, собственно, их видение на современную реальность. И в центре да, кто из Киева, нет современной реальности как таковой, нет видения. Ну разве что там война, ну, в принципе это и есть современная реальность, однако это не музей современного искусства. И я хочу, чтобы вы это поняли вообще, в чем различие. Какие есть эпохи? Почему Мона Лиза такая популярная? Почему Дали такой популярный? Кстати, я уже снимала видео о Сальваторе Дали. Посмотрите, тут где-то подсказочка выйдет. Я все это хочу вам снимать. Я также хочу приглашать на свой канал, возможно, если выйдет. У меня просто есть уже некоторые музыканты на примете. Я хочу приглашать э, музыкантов, которые смогут также рассказать о музыке, потому что это огромная, неисчепаемая тема, которая, я уверена, на все сто процентов будет интересна любому человеку, кто хоть как-то понимает и разбирается в культуре, ну, интересуется ей хотя бы. Понимаете? Вот и собственно все. Вот сегодня такое вот коротенькое видео. Я надеюсь, что видео будет выходить каждую неделю. Я не уверена, потому что, как вы понимаете, мой канал еще небольшой, и нужно время, чтобы набрались просмотры, да, сделать пассивы и так далее. Короче, целая история. Я постараюсь снимать видео каждую неделю, но я хочу, чтобы вы понимали, что подготовка к видео. Если это действительно какое-то серьезное видео, занимает, ну, например, биографию занимает писать три дня три вечера. То есть, как вы понимаете, кроме всего этого, у меня еще есть и другая деятельность, и честно, я постараюсь снимать как можно больше и чаще видео, но я хочу, чтобы вы понимали, что у нас у всех есть тоже своя жизнь и я вас очень прошу быть более активными на моем канале, потому что меня это очень сильно мотивирует. Ну что же, понимаете. Вот такое вот было сегодня коротенькое видео. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно, обязательно, ребята, ставьте лайк. Кто еще не подписан на мой канал, конечно же. Почему вообще не подписаны? Я тут вам стараюсь. Посмотрите, елку поставила в конце января. А вы не подписаны на мой канал. Быстренько подписывайтесь, пожалуйста. Мы же все с вами культурные люди, поэтому вот, пожалуйста. Теперь я займу свою любимую позу. Ставьте лайки и до новых встреч. Все, пока, до следующих видео.